Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать вас на онлайн-конференции, организованной нашими партнерами компании «Инфострой». Меня зовут Кристина Смирнова, я являюсь продукт менеджером и руководителем направления «Сметные решения» в компании CSD. Наша компания – это крупнейший российский дистрибьютор программных решений в сфере автоматизации проектирования, строительства и эксплуатации промышленных, гражданских, а также инфраструктурных объектов. Компания CSD является крупнейшим дистрибьютором автодеск на территории Российской Федерации и оказывает услуги BIM-консалтинга по комплексному внедрению интеграционных решений. В рамках сегодняшнего мероприятия мы поговорим с вами об интеграции BIM-технологий и сметных расчетов. Я расскажу вам о таком программном комплексе, как 5D-смета, разработанном научно-техническим центром «Гектор». И вы узнаете, как сметный комплекс А0 может интегрироваться с BIM-платформой Autodesk Revit. Перейдем к презентации. Думаю, каждый из вас уже не раз слышал о технологии информационного моделирования. BIM позволяет создавать интеллектуальные трехмерные модели для эффективного планирования, проектирования, строительства и эксплуатации будущих объектов. Комплексный подход к проектированию обеспечивает сбор и обработку взаимосвязанных данных на каждой стадии жизненного цикла объекта, тем самым формируя скоординированную информационную модель с реальными физическими свойствами. Уже на этапе создания трехмерной модели устраняется множество коллизий и различных ошибок, закладываются материалы и ресурсы, благодаря чему достигается высокое качество исходных данных для составления смет. А самое главное, BIM-модель отражает фактические объемы реального объекта. Извлечь из BIM-модели всю необходимую информацию и интегрировать ее со сметными комплексами позволяет программа 5D-смета, предназначенная для автоматизации сметных расчетов. 5D-смета является связующим инструментом между BIM-платформой Autodesk Revit, где выполняется разработка модели, и любой сметной программой, отвечающий за выпуск итоговой сметной документации, в том числе сметно-аналитическим комплексом А0. Структура программы 5D-СМЕТа состоит из двух основных компонентов. Плагина «Сметная информация», который встраивается в интерфейс Revit, и отдельного модуля назначения сметных норм» который может использоваться независимо от ревит и не требует его установки. То есть 5D-смета основана на принципе разделения рабочих мест сметчика и проектировщика, где каждый работает в своей привычной среде. Основные задачи, которые решает плагин «Сметная информация» – это выбор элементов BIM-модели, выгрузка данных в промежуточный XML-файл, загрузка сметной информации обратно в модель, контроль полноты осмечивания и контроль изменений в проекте. Все эти функции выполняет проектировщик. Ну и, конечно же, главная задача проектировщика – это разработать правильную информационную трехмерную модель. Модуль привязки сметных норм, в котором работает сметчик, отображает структуру бимпроекта и все физические характеристики каждого элемента модели. В модуле имеется сметно-нормативная информация, это различные сборники, техчасти. И задача сметчика привязать необходимые нормы из базы к конкретным элементам, назначить ресурсы, поправки и при этом объем работ рассчитывается автоматически. Конечно, вручную присваивать сметные нормы конструктивным элементам довольно скучно, поэтому в 5 d Сметы имеются инструменты для автоматизации данного процесса. Сметчик может создавать наборы сметных норм, тем самым формируя собственную базу данных, сохранять шаблоны типовых проектов, а затем автоматически осмечивать аналогичные, использовать интеллектуальную привязку сметных норм с учетом физических параметров элементов, например эту функцию очень удобно когда вы работаете с большим количеством арматурных стержней или трубопроводов различного диаметра в этом случае можно выделить группу элементов тех же самых трубопроводов и группу подходящих сметных норм указать в качестве определяющего параметра диаметр и программа сама в зависимости от конкретного значения присвоит соответствующие нормы это значительно сокращает время и устраняет возможность ошибочного присвоения норм. Еще более автоматизировать назначение сметных норм можно за счет введения кодов норм уже на этапе проектирования модели. То есть можно в элементе создать дополнительное свойство, а потом при загрузке в 5D сметов по соответствию кодов сметные нормы сами автоматически назначатся. Уже в конце апреля текущего года совсем скоро выйдет новая версия 5D-сметов, в которой добавится механизм, позволяющий использовать классификаторы в интерфейсе Revit. Тем самым уже в процессе разработки модели можно будет закодировать элементы и передать модель для расчета сметной стоимости. Чтобы понять лучший механизм работы программы 5D-смета, давайте ознакомимся с видео. Сейчас мы находимся в интерфейсе Revit и выгружаем из проекта информацию по элементам. Выбираем базу, в данном случае ГЭСНы, и у нас автоматически запускается модуль привязки сметных норм. Мы видим структуру проекта и параметры по каждому элементу. Выбираем окна аналогичные, и сейчас мы будем назначать им сметные нормы. Всегда нам доступны... Инструменты визуализации, когда мы можем посмотреть в конкретном проекте, где находятся наши элементы. И теперь, если мы знаем конкретный код сметной нормы, мы можем его ввести и добавить соответствующую сметную норму. Как видим, объем автоматически рассчитался. Можно назначить ресурсы. Ну а сейчас мы переходим к осмечиванию стен. Выбираем «Стены». У нас их в проекте несколько и различной высоты. А как правило, для стен с различной высотой нужно назначать разные сметные нормы. Мы выбираем все наши стены и выбираем потенциально подходящие сметные нормы. То есть тоже у нас, мы, как видим, да, здесь для высоты до 3 метров, до 6 метров и различной толщины. Выбираем всю группу норм. Нажимаем кнопку «Добавить» и теперь говорим, что нам нужно будет ориентироваться на высоту и ширину. Настраиваем в соответствии параметров по наименованию, как они указаны у нас в проекте. Нажимаем «Ок» и программа сама разносит сметные нормы по конкретным элементам. Мы это можем проверить. Объемы рассчитаны. Здесь также можно указать ресурсы и поправки, но мы сейчас создаем структуру сметной документации. Структура создается очень просто. Можно переименовывать. Разделы, если это необходимо. Ну и подстраивать для себя любым удобным способом. Ну и в целом, когда у нас вся основная работа проделана в модуле, мы можем передать информацию обратно в BIM проект. Возвращаем сметные данные в модель. И теперь, нажимая на конкретные конструкции, мы можем увидеть, какие у нас нормы рассчитаны и какие объемы получены. Далее мы переходим к выгрузке данных в сметную программу. В данном случае мы используем формат ARPS 1.10, сохраняем этот файл на рабочем столе или в каталоге, который вам необходим, Здесь также мы можем выполнить настройки по указанию сметно-нормативной базы. Можем сделать резервную копию нашей информации, которую мы только что создали. Ну и после этого наш файл сохраняется в том месте, где мы указали. После этого необходимо полученный файл загрузить в сметный комплекс А0. И далее уже процесс импорта и выполнения правильных настроек вам продемонстрирует специалист компании «Инфострой». Допустим, нам прислали... Файл в формате RPS 1.10 из 5D-смета. Мы его сохраняем в нужном нам каталоге. Вот он наш файл. Пример в формате RPS. Далее открываем комплекс 0 И перед тем, как выполнить импорт локальной сметы, нам необходимо настроить Привязку строк, которые мы загрузим, к базе НЦИ для того, чтобы локальная смета, которая загрузится, была доступна для полноценной работы. То есть, чтобы можно было назначать таблицы НРСП, наполнять ее ресурсами, подключать таблицы индексов, справочники цен. Итак, настройка привязки строк выполняется по пункту меню «Сервис» настройки, раздел «Локальные сметы», блок «Импорт смет» в текстовом формате с привязкой к базе ЦИ». Выбираем базу «Фер», поскольку мы знаем, что локальная смета составлена по феровским расценкам. Нажимаем «Ок». Далее выбираем нужную локальную смету, которую мы будем импортировать объектную смету, в которую мы будем импортировать локальную. По правой клавише мыши выбираем пункт меню «Импорт», «Импорт LS в формате RPS 1.10. Выбираем сохраненный файл, двойным щелчком мыши. Открывается окно импорта. В данном окне есть опция открыть смету после загрузки автоматом, она проставлена, и опция «Привязывать строки к базе НЦИ». Здесь указывается та база, которая у нас выбрана в настройках. Нажимаем «Импорт». После появления надписи «Импорт смета» завершен, нажимаем «Закрыть» и локальная смета «Автомат» открывается. Мы видим структуру локальной сметы, переданную нам в RPS-файле. Видим строки. Все строки у нас привязаны. Это можно понять, потому что столбец группа заполнен. Заполнены объемы. Далее со сметой можно работать. Накопление сметной информации в BIM-модели позволяет оперативно реагировать на изменения, внесенные в проект. И осуществлять контроль полноты осмечивания. Например, мы сейчас выделим только элементы со сметными нормами и изолируем выборку. Также мы можем внести какое-нибудь изменение, например, увеличить длину или толщину элемента. И нам, соответственно, выпадает предупреждение, которое позволяет сразу локально обработать конкретный элемент и передать его для доработки сметчику. В случае разработки каких-либо разделов проекта в других системах автоматизированного проектирования можно использовать ведомости, спецификации и различные таблицы Excel. Зачастую компании с промышленной отрасли проектируют трубопроводы, оборудование специализированным ПО, например, в Планте 3D или Инвентаре. Таблицы, получаемые из соответствующих программных продуктов, можно использовать в 5D-смета. Так, например, работают некоторые наши пользователи и загружают информацию в модуль привязки сметных норм из Excel-таблиц. Сейчас мы загружаем все наши листы в модуль 5D-смета. Все элементы отобразились. Сейчас мы выберем конкретные трубы. Да, и также видим, все параметры отображаются, которые необходимы для привязки сметных норм. То есть данными таблицами и элементами можно работать так же, как и с проектом Revit. Что же касается визуализации трехмерных моделей, то можно использовать бесплатный просмотрщик Autodesk Design Review. Это удобно, если для сметчика не приобретался Revit. Вот мы видим, что сейчас мы смотрим элементы в проекте Revit в самой BIM-модели. Но можно также выгрузить проект в формат DWF и Использовать функцию визуализации из бесплатного просмотрщика. Также можно просматривать модели Планта, Инвентора. Их также можно выгружать в DWF формат. И вообще из любого программного продукта, где мы создаем трехмерную модель, если он поддерживает формат DWF, мы можем выгрузить проект и использовать его для визуализации уже из модуля привязки сметных норм. Мы рассмотрели далеко не все, но основные возможности 5D-смета. И эффективное использование каждой из них в конечном итоге способствует повышению качества и сокращению сроков разработки сметной документации. Немного хотелось бы рассказать вам об опыте использования программного продукта 5D-смета нашими пользователями. Приведу пример из промышленной отрасли. Это компания в Комплексный научно-исследовательский и проектный институт – и генеральный проектировщик Рудоуправлений ПАО «Уралкалий». Уже не первый год эта компания использует наше решение для автоматизации сметных расчетов. Первым проектом, на котором компания опробовала новую технологию, стал узел приготовления пульпы. Собственно, чем было вызвано решение об использовании BIM-модели для составления смет? Во-первых, это ограниченность сметчиков во времени без возможности сдвигать срок выполнения работ. Во-вторых, это долгий процесс уточнения исходных данных. И в-третьих, частая необходимость переделки сметной документации полностью, потому что время, необходимое на отслеживание изменений, было больше времени на производство смет с нуля. Компания пересмотрела свои бизнес-процессы, спроектировала новые, стало использовать новую технологию. Проектировщики в ней галургии стали распределять элементы модели по конкретным сметным расчетам и передавать их специалистам сметного отдела. С использованием программного комплекса 5 d и всех ее возможностей компании удалось интегрировать работу сметчика в процесс разработки информационной модели, Снизить риск срывов сроков за счет возможности сметчика включаться в работу на более ранних этапах, а не ждать конечного задания от проектировщиков. Сократить время выполнения работ за счет автоматизации расчета физических объемов, так как программа Revit позволяет полностью их получить из модели. Исключить вероятность возникновения ошибок за счет автоматизации передачи данных из SAPR в сметную программу. Это делается на уровне передачи данных по файлам. Сократить время выполнения работы за счет использования шаблонов типовых проектов, когда информация, созданная один раз, далее применяется и автоматически все элементы у нас осмечиваются. И уже на первых этапах компании удалось увеличить скорость решения сметных задач примерно на 30%. Следующий пример хотелось бы привести из гражданского строительства. Компания «Самолет» – крупнейший российский девелопер, специализирующийся на жилой недвижимости эконом-сегмента. Компания внедрила программный комплекс 5D-смета на проекте жилого комплекса «Путилково». Необходимость интеграции бимы сметных расчетов была вызвана ввиду неточности бюджетирования, ошибок при ручном заполнении таблиц Excel и заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями в связи с неточным расчетом сметчиками материалов и объемов работ. Для реализации нового подхода компания «Самолет» сформировала рабочую группу из 25 человек. На базе чертежей «Автокат» проектировщики подняли трехмерную модель в Revit, в которой были выполнены конструктивные разделы и инженерные коммуникации. К каждому элементу проектировщики присваивали необходимые параметры. Также был разработан классификатор элементов с привязкой к видам работ и был создан регламент на информационное моделирование. В результате компании «Самолет» удалось интегрировать сметные расчеты в общий BIM-процесс, автоматизировать выгрузку информации, повысить точность сметного расчета, исключить ошибки. Автоматизировать привязку сметных норм к элементам и ускорить работу сметчиков порядка до 70%. Подробнее с опытом использования 5D-смета можно ознакомиться по данным QR-кодом и на нашем сайте 5D-смета. Там же на сайте 5D-смета.ру вы можете всегда получить актуальную информацию о продукте и вебинарах. Если у вас имеются какие-либо вопросы, вы можете написать нам на почту 5desmetasobaka.csd.ru или обратиться к нашим партнерам компании «Инфострой», которая вам всегда также будет рада помочь. Спасибо большое за внимание. Я вас благодарю. Желаю успехов. И интегрируйтесь, трансформируйтесь, преобразовывайте свои процессы. Желаю вам удачи!